Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. анализ рынка на сегодня, 20 января 2023 года. В настоящее время рынок перешел в нейтральную фазу страха, индикатор страха и жадности показывает отметку 51. За последние сутки было ликвидировано 16800 трейдеров на общую сумму 52 миллиона долларов США и потери несут преимущественно шортовые позиции. Соотношение коротких и длинных позиций также за последние сутки у нас доминируют сейчас лонговые позиции 50,65% доминации. Индекс аль-сезона все еще находится в зоне 20, показывает круглую отметку 20 и давайте посмотрим сразу же на доминацию. В настоящее время на дневном таймфрейме доминация биткоина завершает восходящую динамику. Индикатор секвентал подрисовывает нам девятую свечу, она у нас разворотная, обратите внимание, подсвечена красным цветом. Также индикатор ADX Bull TV показывает нам оранжевую зону. Остываем по бычьей динамике. Сейчас удерживаемся на Поддержки это примерно в зоне 43% и если она не устоит, то уйдем на глобальное FIBA 42,88%. Обращаю внимание, что в целом сейчас дневной таймфрейм нам показывает нисходящую динамику по волнам моментам индикатора Market Cypher B, но при этом трендовый индикатор не завершил свое движение, находится сейчас в нейтральной зоне и по такой касательной скорее немножко пытается уйти в бычью зону. Давайте посмотрим еще на малых часах то, что происходит. Шестичасовой таймфрейм нам однозначно показывает сейчас снижение по волнам моментума тоже, но при этом обращаю внимание, что мы уже достаточно перегреты сейчас по индикатору Score. находимся в бычьей зоне. У нас активный денежный поток, но от максимального значения в 38 процентов денежного потока мы сейчас находимся на отметке 36 98 то есть немножко снижается есть момент загиба индекс доллара сша продолжает нисходящую динамику сейчас локально по сегменталу завершили этот самый спуск сейчас подсветили свечку зеленым цветом девятая свеча по инерции продолжаем удерживаться на фибоначи 618 это все на уровне 102 если прорвемся, то уйдем, конечно, ниже, и следующей поддержкой у нас будет уровень 100 примерно, ну, начиная со 100,83 примерно где-то, 100,80, и здесь будет у нас важная очень поддержка, если мы ее не устоим, то прорвав 100, уйдем еще ниже. Но маловероятно, во-первых, потому что на дневном таймфрейме мы сейчас от якорной волне двигаемся к малому якорю, триггер еще не отрисовали пока все еще красный манифлоу есть намек на то, что будем немножко снижаться потому что вивап уже в верхних значениях это желтая волна индикатора Market Cypher B, но при этом уже в зоне покупок находится сейчас стахастический RSI, и если посмотреть также и на трендскор индикатор то мы уже достаточно глубоко в шортовой зоне находимся, и если из этой шортовой зоны и будет какой-то период консолидации, то рано или поздно все равно будем пытаться вырваться и на направится к трем экспоненциальным средним скользящим, красному, оранжевому и голубому мувингу. Это 100, 200 и 50 экспоненциальные среднескользящие. Давайте посмотрим на 6 часов. Также локально у нас сейчас есть намек на то, что будем, скорее всего, прирастать. По моменту у нас сейчас есть якорная волна и идет завершение отрисовки трикерной волны. Вивап двигается снизу вверх. Есть у нас дивергенция сейчас также. Обращаю ваше внимание, поэтому по консолидации вот где-то в этой зоне мы можем попытаться все-таки подтянуться к ближайшему сопротивлению. 50-е экспоненциальное скользящая на 6 часах локально. Это все на отметке 102.80, где-то примерно 83, если прорываемся, то следующее динамичное сопротивление. 100-е экспоненциальное среднее скользящее 103.57, 103.58, здесь 236-е фиба на уровне 103.40. Также хотел обратить ваше внимание на доминацию тезера. Обратите внимание, на график наложена кривая цены биткоина по данным биржи Bitstamp. Посмотрите, как идет корреляция и раскорреляция этих показателей. Если доминация растет, то цена биткоина, как правило, падает. И обратите внимание, сейчас мы завершили вот эту вот нисходящую динамику. Соответственно, рост биткоина, который был сейчас обусловлен некоторыми смягчающими заявлениями со стороны Федеральной резервной системы и мнению инвесторов о том, что мы можем увидеть более низкое повышение процентной ставки. Но обращаю ваше внимание, что произошел отскок от 768 локального фиба, Но при этом отскок незначительный. Посмотрите, мы уходим в боковую консолидацию. Вторая свеча Хайконеша не перекрыла предыдущую после доджи. Сейчас уходим в боковую динамику. И у нас медвежья дивергенция. Если это продолжится, то мы увидим дальше продолжение движения со стороны Money Flow на индикаторе Market Cypher B, в красной зоне и VWAP у нас уже наверху, желтая волна индикатора, и мы можем опуститься глубже и по индикатору Trend Score вот сюда в значение минус 10, и тем самым у нас будет обратная динамика со стороны биткоина, то есть если мы будем здесь двигаться продолжать вот так, то попытка отскока у нас вероятнее всего состоится. Из важных событий, которые мы ожидаем, в первую очередь, это, конечно, связано с корреляцией с фондовым рынком, в основном с индексом высокотехнологичного сектора. В первую очередь сейчас инвесторам нужно обратить внимание на данные ВВП за четвертый квартал. Я уже говорил об этом в своих обзорах. В четверг, 26 января, мы получим эти статистические показатели, и от этого инвесторы будут оценивать дальнейшие движения по рынку. Также, конечно, инвесторы еще и ожидают заявления Федеральной резервной системы 1 февраля в отношении, ключевой ставки. Хотелось бы обратить внимание и на ФАТ, который есть на основном фоне, один из известных биткоин-скептиков Джейми Даймон, это глава банка JP Morgan, назвал биткоин мошенничеством. Все это, как правило, всегда связано с каким-то крупным крахом на криптовалютном рынке, который происходит на медвежьих рынках. Это, естественно, после краха биржи FTX. Данный скептик, глава известнейшего банка, считает, что все это пустая трата времени и сам по себе биткоин является просто разрекламированным мошенничеством. Однако, хотел бы обратить ваше внимание, что, по моему мнению, это, конечно же, фат, который всегда подтягивается в сложный периоды рынка. И если мы обратим внимание на то, как ведет себя правление того самого банка, который возглавляет данный персонаж, то мы увидим с вами, что в первую очередь в конце года JP Morgan Chase опубликовал информацию о том, что они создали криптовалютный кошелек. Далее JP Morgan Chase также говорил о том, что сейчас они проводят внутри блокчейна полигон на базе этой инфраструктуры, Первые сделки в реальном времени. Также стоит обратить внимание, что, несмотря на весь скептицизм главы этого банка, правление продолжает поддерживать криптовалюты. И у нас все еще есть основания полагать, что, несмотря на этот фат и скептиков, которые часто появляются, как я уже сказал, на медвежьих рынках, криптовалютное сообщество, криптоманы по всему миру продолжают поддерживать идеологию, продолжают поддерживать технологию, и я думаю, что у биткоина будет... Все, конечно же, очень даже неплохо. И этому свидетельствуют последние данные, которые мы видим внутри блокчейна. В первую очередь, хотел бы обратить внимание на то, что в последнее время большинство ончейн-индикаторов говорят нам о глобальной перепроданности и, естественно, о том, что нам уже давным-давно пора порасти. Нас сейчас, конечно, удерживает вся макроэкономическая статистика, все, что связано с глобальными рынками. Мы не можем существовать без них и корреляции, как я уже сказал только что, у нас однозначно в первую очередь с высокотехнологичным сектором. Но в конце года такие известные индикаторы, как CVDD, и индикатор Пьюэлла, это известные аналитики Веливу и Пьюэлл, кто не знает, почитайте о них в интернете Показывают нам, конечно же, глобальную перепроданность. вы можете видеть это сейчас на чартах платформы Look into Bitcoin, все ссылки есть в описании к этому видео Также и мультипликатор Пьюэлла показывает нам глобальную перепроданность. также мы можем видеть и метрику Хэш Ribbons по которой пересечение хэша 30-дневный DMA снизу вверх и 60-дневный DMA указало на то, что идет передышка в отрасли и сигнал часто совпадает с краткосрочным снижением цены за счет возврата уверенности к майнерам. Если говорить о самих майнерах, то мы с вами можем видеть, что в последнее время средняя цена, по которой майнеры добывают биткоин, находится где-то в зоне примерно 17 тысяч долларов США. И, конечно, в это краткосрочное бычье ралли большинство майнеров пытались удержать сейчас на рынке и фиксировали свою прибыль. Но также есть и замеченная накопления. Также стоит обратить внимание и на индикатор MVR Score. Аналитики назвали такие моменты, когда прохождение дна указывается этим индикатором, что все закончено. Подробные мысли могут возникать у большинства склонных паники инвесторов и новичков но обратите внимание все эти периоды на чарте очень хорошо видно Биткоин после этого показывал ошеломляющий рост ну и аналитики глэс ноут в последнем своем отчете который публикуется на канале вы могли это заметить также говорили о том что в целом вероятное локальное достижение максимума дна биткоина возможно находится на отметке где-то 15 16 тысяч долларов ту самую зону которую мы с вами уже достигали я говорил ранее что я считаю что что биткоин в этом цикле в любом случае было бы правильной с технической и с фундаментальной точки зрения, если бы он достиг отметки 12 тысяч долларов плюс-минус 13 тысяч долларов. Я все еще оставляю за собой такое мнение, поскольку фондовый рынок, как я уже сказал, не дает нам возможности глобально вырваться из зоны перепроданности. Ну и переходя к графику биткоина, я сегодня уже публиковал свое мнение в телеграм-канале и в телеграм-чате. Для тех, кто не подписан, обязательно подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат. Все ссылки есть в описании к этому видео. И обращаю ваше внимание, что мы сейчас консолидируемся на 200 экспоненциальной средней скользящие. Это красный мувинг, вы можете видеть его на графике. Как раз таки на отметке 2900 локальная поддержка. Ниже мы видим 768 Fibonacci в зоне 2600. Ну все это зона 20, я бы так это назвал. Ну и далее у нас идет поддержка, вот отмечена. Направляющий красный, 19900 и золотое сечение, 19600, 618 Fibonacci локально Здесь консолидируется наибольший интерес инвесторов. Это предыдущий all-time high предыдущего глобального бычьего забега. Если мы сейчас не удерживаемся на красном мувинге, то вероятность падения Ниже этой зоны, сначала консолидация, конечно, у нас достаточно большая, все это на отметке 18600 находится, здесь у нас консолидируется 100-200 экспоненциальная средняя скользящая и оранжевая пунктирная трендовая паутины. В любом случае, если мы сейчас удерживаемся и все-таки у нас будет попытка инвесторов оттолкнуться, более мягкая риторика со стороны главы Федеральной резервной системы, то мы увидим биткоин в зоне сопротивления на отметке сначала. 22.500, а далее у нас может быть прорыв к более высоким уровням. Все это в зоне 25% долларов. Если мы посмотрим сейчас локально, на 6-часовом таймфрейме у нас находится боковик. Нужно учитывать, что мы сейчас с вами уходим на выходные. Здесь очень четко видно 50-ю экспоненциальную среднюю скользящую, которая тянется у нас к 19 900, 236 Fibonacci на отметке 20. И вот здесь мы примерно консолидируемся. Активный зеленый денежный поток, но обратите внимание, из максимального значения индикатора Trendscore здесь в плюс 10 мы сейчас с вами потихонечку начинаем нисходящую динамику, если она продолжится будет послабление, то ту самую поддержку 19900 локально мы вполне себе вероятно можем увидеть на двухчасовом таймфрейме эту динамику я уже показывал сегодня в телеграм канале, однако стоит обратить внимание, что два часа локально сейчас не смогли уйти глубоко в шортовую динамику, развернулись и находятся в нейтральной зоне с попыткой все-таки попытаться сделать еще один ретест локального сопротивления 21 300, 21 250. На этом, наверное, все. Всем хорошей пятницы, хороших выходных. Сожалею, что сейчас не часто выходят видеообзоры, буду стараться эту ситуацию исправить. Множество различных других проектов присутствует у меня. И в первую очередь, конечно, хотел бы пожелать сохранить свой депозит всем подписчикам моего канала и, конечно же, большого профита. Ну, а с вами был Гоша, канал IndexRate. Всем спасибо и до новых встреч.